Привет, дорогие друзья! Во-первых, распространите это видео. Потому что вы единственная сила, которая позволяет распространять такие видео. Не думайте, что мы что-то изменим. Нет. Сейчас вот такая вот мировая ситуация. И изменить, сдвинуть эту ложь и мерзость мы не сможем. Не в наших силах. Но мы сможем донести правду хотя бы до тех, кто хочет ее узнать. В британском издании The Sun появился материал об Олене Белозерской. Буду убивать и дальше украинская снайперша газете The Sun. Мы переходим на газету британскую The Sun, ранее она считалась, в принципе, уважаемым изданием, и читаем, это Google переводчик «Момент, героическая украинская женщина-снайпер, застрелившая российских сепаратистов, она клянется убивать снова, если Путин вторгнется». Причем это тут написано, главный иностранный корреспондент их пишет, то есть не кто-то там. И вот она убивает двух российских солдат. Мы сразу же притормозимся и понимаем, что Сан обманывает. То есть дальше уже по тексту идут пророссийские сепаратисты, но это не одно и то же. Впрочем, The Sun какая разница? Роковая женщина, ну назвать Белозерскую роковой, ну впрочем, для британцев. Да, роковая женщина. Так, э, далее мы видим уже, что она в прибор ночного видения выслеживает российских сепаратистов то есть все-таки это местные жители. Это никакие не российские солдаты, это натуральные местные жители. Далее Зесан публикует видео того, как Белозерская хладнокровно убивает как минимум двух человек. Ну, скорее всего, трех. Она убивает одного, второй пытается помочь раненому товарищу, она убивает его. Третий пытается тоже им помочь, она убивает третьего. Они это публикуют, они это смакуют. Затем она наводит прицел на товарища, спешащего ему на помощь, и ранит его еще несколькими выстрелами, прежде чем попасть в третьего солдата, чье безжизненное тело рухнуло обратно в траншею. Не солдата, а местного жителя. Но с им все равно, какая им разница, местный житель или нет. Причем я не видел, чтобы те люди которые там названы сепаратистами, солдатами и так далее, чтобы они имели в руках оружие. Ну, может быть, не разглядел. Далее, дописывается здесь Донбасс, захваченный пророссийскими сепаратистами, которые, по всей видимости, пришли откуда-то и захватили Донбасс, на котором, скорее всего, жила Белозерская. «Ты берешься за оружие против моей страны, все, ты мишень». То есть э, жители страны взялись за оружие против страны. Елена из Киева завоевала статус знаменитости в Украине после того, как написала книгу-бестселлер под названием «Дневник солдата нелегала». Книга-бестселлер, определение бестселлера предполагает определенное качество материала. Но мы сразу же перепроверяем, не солгали ли нам сан. Но британская пресса врать не может, правда? Вот, офицер ЗСУ презентовала властную книгу шеденок налегального солдата. Тираж. Тысяча экземпляров. То есть мы понимаем, что за таки нам соврали. По поводу бестселлера. Как это? Британская пресса тоже врет? Вся пресса сейчас врет. Вся пресса занимается вот таким. Далее мы смотрим аннотацию этой книги И выясняем, что оказывается Олена Белозерская заняла первое место в всемирном конкурсе блогов The Bob's Deutsche Welle за 2013 год среди блогов на украинском языке по версии пользователей. Далее... Мы просто запомним сейчас это высказывание, потому что мы к нему сейчас еще и вернемся. Далее, вот здесь вот фотографии Белозерской, видите, в платье и так далее. Теперь мы смотрим, кто такая Белозерская. За Белозерскую много раз вписывались международные организации во времена, когда она считалась борцом с Януковичем. Вот, к примеру, BBC. Белозерская ожидает на возвращение изъятой техники. А украинские спецслужбы видели в ней пропагандистку праворадикальных идей. Право и экстремистских идей. Но, смотрите, в Дойче Вэлли проводит конкурс. Проводит конкурс, и представителем жюри от Украины является Мустафа ем И вот они всерьез выдвигают блок Олены Белозерскую. На соискание премии. Я вам покажу, кто еще там был в этом конкурсе. И вот Олена Белозерская выигрывает. А вот, собственно, блог, который выиграл в конкурсе Deutsche Welle, как лучший блог на украинском языке. Знаю, как нужно. Вот здесь Гитлер, к примеру. А здесь она пишет. Считаю. Скажу сейчас крамольную вещь. Памятники Гитлеру еще будут стоять. Конечно же, не в Киеве, но где-то в Берлине. Далее, прекрасная статья, которая называется «В гостях у садомитов». Здесь она описывает, как они пришли на презентацию какой-то книги Гейв и избили их. Вот, она описывает очень веселым слогом, как они избивали садомитов. Далее, следующая статья. Называется «Не пошли доказывать, что здесь хозяин украинец». То есть, против, протест против выделения лучших общежитий. Не украинским студентам. Я должен заметить, что Белозерская тогда еще, когда было далеко до войны, она уже хотела воевать. Она себя представляла исключительно вот такой. Рагулина представляла себя только вот такой вот. Она не могла найти себя в жизни иначе. Но следующий блог Олены Белозерской, который однозначно понравился всем международным организациям, газете The Sun сегодня и Дочевели, которые в свое время вручили ей, Престижную премию, награду, это вот этот вот. Каждому свое. К вопросу про интернационализм. Здесь темнокожий чистит ей обувь. Посыл достаточно однозначен, но она его еще и подчеркивает. Если без балды мое отношение к неграм, тут все просто. Те, которые не живут в Украине, отношусь нейтрально. Никак. Те, которые живут в Украине, на самом деле являются для нее угрозой. Но на данном историческом отрезке, все-таки, еще не сильно большой угрозы. Позже она в комментариях обсуждает, как лучше неграм, я цитирую, чистить ей обувь. Ну вот здесь она пишет, языком пусть враги чистят. А это просто негр. Ну то есть он может чистить и так. Далее, это, это то, за что награждена дочевелли немцами. Это то, почему журналисты без границ и так далее, вписывали всегда за Белозерскую. Которую называли журналисткой. Вот здесь вот она описывает какой-то праворадикальный сейшн. Социал-националистический съезд. Ну то есть они стесняются называть национал-социалистический съезд. Но тем не менее по картинкам все понятно. Плюс там комментарий от нее самой. Дисциплина Юбер-Алес. То есть они все себя представляют арийцами. Ну понятно. Вот это ее материал. Лидер партии Новая, Новая Сила Юрий Сбитнев. Держался и говорил как фюрер. Если бы это все, все описания ею протестов под посольством Израиля, все ее отрицания Холокоста и так далее, вот если бы все это нельзя было проверить, вот прямо сейчас, в это невозможно было бы поверить. Потому что Дочевелли всерьез присуждает приз. А сейчас газета The Sun, британская, пиарит этого человека, пиарит эту убийцу. Должен заметить, что сейчас эта убийца также публикует правильные материалы. Я думаю, что ее YouTube канал тоже может быть награжден. К примеру, в номинации «Лучшие зигующие украинские бойцы». Потому что вот здесь вот выступление группы, у нее тексты тоже великолепные. Показано в Чигирине. И украинские воины с удовольствием зигуют. Я когда смотрю на это беснующееся стадо, я думаю, что вот эти вот делали... На Донбассе. Вот мне просто себе представляю, что они там делали. Но ну, вернемся опять к блогу, который был награжден Deutsche Welle. Холокоста не было. Холокоста не было. Здесь она обсуждает, что... Вообще-то я сама считаю, что цифры Холокоста очень сильно увеличены. Ну, завышены. 45 тысяч голосов уже получили финалисты конкурса блогов The Boops. На втором месте был Дмитрий Резниченко. Это не шутка сейчас. Вот эти вот фотографии, это не фотошоп, это тоже легко перепроверяется. Это, собственно, сам Дмитрий Резниченко, а это его жена и зигующая дочь. Вот это вот выдержка из статьи на Deutsche Welle. В своем блоге Белозерская неоднократно высказывается за многообразие мнений и свободу выражения мнений. Верховенство права и демократию призывает к независимой Украине сближению стран с Европы. Она затрагивает широкий спектр социальных вопросов и вопросов гражданского общества. В трансформирующемся украинском обществе, для которого характерен кризис национальной идентичности, она также выносит на обсуждение спорные позиции. Скорее всего, за многообразие и выражение мнений верховенства права она высказалась вот здесь, к примеру, в статье «В гостях у садомитов». Надо просто четко знать приоритеты. Нация и государство. И если чьи-то интересы противоречат интересам нации и государства, ну типа плевать на эти интересы. То бишь, нация и государство превыше всего. А где Deutsche Welle увидели защиту каких-то там прав человека или что? Нигде, они просто выдумали это. А после этого появился Андрей Манчук, активист левых взглядов, который начал объяснять до Welle и начал вообще бить в колокола. Он объяснил Мустафе Наему, что на самом деле это радикальный неонацистский блок. Мустафа Наем спросил, где? И тогда пользователи соцсетей забросали комментариями Мустафу Наема с указанием четко на ксенофобские выражения и так далее. И тогда знаете, что сделал Мустафа Наем? Ничего, он просто пропал. Он сделал вид, что он ничего не замечает. Тогда Манчук связался с депутатами Бундестага и уже те смогли воздействовать на Дойчевеле. Андрей Манчук на своей странице Facebook ставит вопрос, почему организаторов конкурса The Bobs не уведомили, что предоставленный от Украины блок содержит посты под заголовком «Холокоста не было» или отрывки из художественного произведения об Адольфе Гитлере, который, по словам Белозерской, пишет она сама. Впоследствии... Из-за угроз неонацистов Андрей Манчук вынужден был покинуть Украину. Насколько я знаю, он получил статус беженца в Испании. Но об этом вряд ли напишет э, ну, мировая пресса. не так интересно. В итоге Deutsche Welle забирает у Белозерской награду за лучший украиноязычный блог. И они объясняют, что после тщательного рассмотрения приняло решение снять кандидатуру Белозерской. В этом году на конкурс The Bob's Белозерский и ее блог стали победителями в голосовании пользователей за лучший украинский. После оглашения результатов голосования немецкая волна была проинформирована о том, что в блоге Белозерской есть высказывания прошлых лет. Прошлых лет. Ну, конечно, это высказывания прошлых лет и здесь, именно в этом своем пояснении, что они убирают ее из номинантов, высказывания прошлых лет, за которые она не то, что не извинилась. Такие плевать вообще. Она сейчас это продолжает делать. Так вот, они в этом же объяснении поставили вот эту вот чушь о том, что она защищает права человека. Но все-таки они были вынуждены отменить эту премию. И вот сейчас британская The Sun пиарит убийцу, неонацистку, которая неизвестно кого там убивает. Вернее, известно. Потому что вот таких видео, которые я сейчас вам покажу, немерено. Я не всегда их публикую. Вы помните парня, которому просто вывернуло все внутренности. Потому что снайпер просто так в него выстрелил. Парень не имеет отношения ни к сепаратистам, никому. Я не знаю, кого убила Белозерская. И журналисты The Sun не знают. Потому что они пропагандисты. Потому что они лжецы. И потому что они, и они, и остальные пиарят сейчас убийц. Сумасшедших убийц. Этот мужчина хотел похоронить своего сына. Гроб стоял в доме. Его подстрелили, он вышел снег чистить. В таких случаев герои. Да, Все будет нормально, мы тебе поможем. Похороны, mm -hmm. что там? Похороны. Mm -hmm. Все прошло. Нормально. Похоронили. Очень много людей было, очень много. Но я сказал, чтобы сюда не приезжали, лучше же подальше, туда, потому что надеяться на этих, что они не будут стрелять. Боялась машина заезжать в катафалк. Что случилось, Леони, расскажи, как все получилось? Ну, я пошел ночью, пришлось очищать во дворе, по дорожке очистить, чтобы было есть, там, нормально ходить. Но ну, я был еще в хате. Это было Начало седьмого, наверное, где-то, хлопок был, потом мы ну, думаю, буду чистить, и Андрей помогал, сосед. Начали чистить, потом слышу хлопок, и более-то самое многие. И получается, возле, между двумя, домами там сашка и Я видела кровь, -то. много крови на Ну и все, уже знаю. А потом? Ну, Ты в сознании был до операции? Я до Сашка сама перелез, ну, пополз на лавочку, выбежали все от машинка. Нормально все было, спасибо, и перевезли сзади в Случилось, у нас похороны сын. Отец должен похоронить сына. Вышел на улицу, выпал снег чистить дорогу. Дорогу и проход в дом. Ну и начались выстрелы. Первый выстрел по инвалиду третьей группы, он без ноги упал, вот. а у этого отца ранило, ранило выше ноги, выше колена, выше колена, выше вот. слава богу, пуля вышла на вылет, но он в тяжелом состоянии, вот. конечно, осталась с него мать, 90-летняя старушка, очень тоже тяжелая, вот. но мы соседи стараемся не бросить, помочь ему и ей. Любаша, что он делал на улице, расскажи. Почистил снег, чтобы люди могли подойти к дому, проститься с сыном. И вот получил подарок. Он даже не смог проститься с сыном. Это такое горе. Это горе такое, что... Люб, а вот у вас, это же, по-моему, человек пятый пострадал уже. Снайпера играются, правильно? Да, играются. Стреляют постоянно. Вот. Это было вечером, а теперь уже утром идет обстрел. Вот за неделю у нас три человека. Три человека были, выстрелили на поражение. Как жить дальше, мы не знаем. Что ожидать, мы тоже Нам живем и неизвестности. Просим помочь вас. Оберегайте нас, оберегайте нас. И наших родителей, и детей. Большая просьба к вам. Но Зеленский говорит, что Украина не стреляет. Ну, конечно, не стреляет. А кто же его этот, это, подбил? Это надо такое. У вас от дома, где он получил ранение... И до украинских позиций сколько метров? 200 метров. 200 метров. Просто 200 метров. Теперь народ вообще зашуганный. Он даже боится выходить из дома. Чего ждать мы не знаем. Вот этого в британской прессе никогда не покажут. Поэтому я вам и говорю. Распространяйте этот блок. Мы живем в мире лжи, пропаганды и мерзости. И только мы можем доносить правду до тех, кто еще хочет ее слышать. Пока.